Дамы и господа, добро пожаловать на канал DemonCraft TV. Меня зовут Сан Саныч, а также со мной DemonCraft TV. Здравствуйте. Да-да, привет. Говорим очень кратко, этот подкаст особо долгим не будет, потому что ситуация не из приятных. В общем, да, это срочное исключение, так сказать, потому что случилось нечто... Удали... После недавнего обновления Windows на моем компьютере удалилось... Большая часть э, важных вообще файлов Это касается и роликов, это касается и каких-то там проектов Например, вот проект Эпоха войны, который был анонсирован последним Все, что было снято, удалилось э, Полностью удалилась карта, полностью сборку удалилась И все, что было вообще связано с майном, удалилось И очень многое, то, что должно было выйти в ближайшее время К сожалению, удалилось Из спасенных файлов остались только какие-то вот небольшие крупицы и по такому поводу вынужден сказать, что производство видео приостанавливается до пока что неопределенного времени, но не думаю, что это займет огромное время. В общем, все, что я хотел сказать. Заходите там в группу ВКонтакте, возможно, вы узнаете что-то полезное, что-то важное, в том числе. Мы иногда публикуем необходимые новости. Возможно, будем держать в курсе событий именно в группе ВКонтакте, потому что это видео записываю не я даже, и. Монтировать я буду я из-за того, что у меня сейчас ничего толком нету. Поэтому вот так вот. Все. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока.